Ну что, начнем. Давайте поговорим о российском предпринимательском менталитете. Я много раз говорил, что в жизни существуют и белые, и черные. Кстати, последние мои посты в Инстаграме ровно об этом. 35 лет я живу в России. Из них 12 лет я занимаюсь бизнесом. Последние 6 месяцев я живу в Кремниевой долине. Не в Америке, именно в Кремниевой долине. И за эти полгода у меня было достаточно времени, чтобы сравнить, что происходит у нас, происходит здесь, какие есть плюсы и какие есть минусы. Нет, я ни в коем случае не хочу сказать, что в Америке так классно, офигенно, давайте приезжайте сюда. Здесь полно своих минусов. Конкретно в Кремниевой долине очень много минусов. Я, например, не очень понимаю, почему в Сан-Франциско в центре города на улицах пахнет мочой, живут бомжи, люди ночуют прям в палатках, употребляют наркотики, курят марихуану. И это вот в обычном доступе, где гуляют дети, где гуляют мамы, папы, семьи. На прошлой неделе я гулял по Сан-Франциску, увидел двух голых мужчин, в буквальном смысле слова голых, которые просто свой, свое достоинство закрыли небольшим листиком. Короче, ребят, иногда... Иногда встречаешь таких персонажей. Я не хотел бы, чтобы моя дочка видела это и формировала свое сознание именно в таком обществе, где такое толерантное отношение к свободе. Мне не очень понятна ситуация с чаевыми, когда отсутствует клиентский сервис. Вернее, его здесь просто нет. Но ну, тут должен отдать 20% чаевых. Тут есть свои минусы, друзья. Слишком много пронизано деньгами. Деньги, деньги, деньги, цели, цели, цели. И не распространено ли? Я, по крайней мере, не встречал, чтобы с американцами можно было поговорить по душам. Просто так, за жизнь. Мы, русские, обладаем нереальным потенциалом. Какая у нас душа? Как мы умеем отдыхать? Когда плохо, когда зло наступает, мы умеем группироваться, объединяться и давать отпор злу. А какие мы трудолюбивые, только часто забываем об этом. Ну уж про женщины вообще не буду. Весь мир боготворит наших русских женщин. Но что сейчас происходит в российском предпринимательском ютубе, друзья, это, конечно, жесть. Сколько негатива, токсичности, злости, злорадства, негативной обратной связи по отношению друг к другу. Если мы продолжим думать так же, если мы продолжим писать негативные комментарии, не поддерживать друг друга, а вот, знаете, вот это создавать эту токсичную среду, ничего хорошего из этого не получится. А почему? Я объясню. Есть два состояния – ресурсное и нересурсное. Я сейчас попытаюсь визуализировать, чтобы стало понятнее. Представьте, есть две комнаты – белая и черная. Обе комнаты наполнены тренажерами, но только там прокачиваются не мышцы – а эмоциональное состояние в белой комнате отсутствие зависти любовь дружеское отношение положительная позитивная обратная связь когда ты помогаешь ближнему своему не распускаешь слухи толерантен к ошибкам прощения в темной комнате ты прокачиваешь совершенно другие эмоциональные состояния ненависть злость обиду когда у другого плохо тебе хорошо В бизнесе всегда будут проблемы сложности намного легче гармоничнее преодолевать эти сложности когда ты прокачал свое эмоциональное состояние в белой комнате, нежели в черной. Мое возвращение на YouTube тоже сопроводилось рядом негативных комментариев, которые писали люди, явно не с прокачанными мышцами и светлой комнаты. В таком нетолерантном, токсичном состоянии очень тяжело обмениваться опытом, делиться друг с другом, помогать друг другу. И вот это общество сейчас мы строим вместе сами. Приду маленький пример. Я тоже живой человек, и когда я встречаюсь с различными людьми, и там мы общаемся в компании, речь заходит об одном человеке. Ну, допустим, его зовут Вася. Этот Вася не очень порядочный тип, который там подставил и кинул многих людей. И люди начинают злорадствовать, обсуждать его. Он этого заслуживает, я это не отрицаю. Но! Нет-нет, да и я примыкаю к этим людям, к этой компании, которой вставляю свои 5 копеек. Таким образом, что я делаю? Да я прокачиваю свое эмоциональное состояние из темной комнаты. Сегодня этот Вася... Завтра будет более близкий человек, потом самый близкий человек. Каких бесов мы кормим, те и растут. Вот о чем речь. Поэтому еще раз хочу заострить ваше внимание, что вот то общество, которое наполнено нетолерантностью, токсичностью, в нем практически невозможно развиваться. Там нет информационного энергообмена. Люди не делятся друг с другом положительными и позитивными новостями, не помогают, не поддерживают друг друга. Расти в этом обществе тоже невозможно. Друзья, может, стоит все-таки задуматься, и начать прокачивать состояние из белой комнаты. Потому что все то достояние генетическое, которое имеет наша русская нация, она просто херится. Все наши плюсы идут коту под хвост. Это знаете, как купить Феррари, отвести ее в поле и начать копать землю, привязав к ней плуг. Феррари должна служить треку, скорости, разогнаться до 250 км в час или больше. И самое главное, у нас все ресурсы для этого есть. И более того скажу, глядя на другие нации, мы более чем конкурентоспособные. Но вот из-за этой нетолерантности и токсичности мы очень сильно себя ограничиваем и сдерживаем. Люди, как правило, которые пишут комментарии, транслируют то, что есть у них самих. Когда я читаю американских спикеров или американских предпринимателей, анализирую комментарии, друзья, там сплошной позитив, там поддержка. Люди не обесценивают успехи чужих людей, как это делаем мы. А знаете, что за этим кроется? Лень, безответственность, зависть. Мы оправдываем этим и говорим, да он украл деньги, он сам этого не добился. У него богатые родители, поэтому они им помогли. А, что он свалил, там сделал то-то-то-то-то-то. Почему мы не можем радоваться успехам других людей и воспитывать в себе это качество? Потому что если мы воспитаем, когда мы добиваемся успеха, мы будем делиться с другими людьми, и они не будут это отталкивать, не будут обвинять. И захочется делиться этими знаниями, и получится экосистема, в которой люди делятся лучшим, что у них есть. И вот в такой экосистеме, расти можно намного быстрее и с точки зрения личного развития и финансового развития. Если вы свой выбор сделали в пользу темной комнаты, нам не по пути. Моя мечта — это сформировать в медиапространстве сообщество единомышленников, где будет другая атмосфера, где люди будут думать по-другому. я предлагаю давайте расти и развиваться вместе. Но для этого нужно прокачать мышцы светлой комнаты. Я не зря выбрал эту локацию, сидя здесь на этом мосту. И закончить этому нам хочется одной фразой. «Давайте не будем сжигать мосты, давайте их будем строить».